И мы продолжаем работу с анимациями, и в этом уроке мы добавим немного разнообразия в нашу анимацию, а конкретно в анимации прыжка. Как вы заметили, что когда мы двигаемся и когда мы бежим быстро, медленно, да, неважно, то у нас всегда проигрывается одна и та же анимация, и в этом уроке мы разберем как это изменить. Для того, чтобы это изменить, соответственно, вам понадобится некое количество анимаций. Я добавлю две анимации, конкретно Jump Land Run и Jump Start. То есть эти анимации, они подходят для того, чтобы показать прыжок в движении. Эти анимации я взял из проекта Sword Man, который когда-то раздавался бесплатно. Но вы, в принципе, можете если вы его забирали, также взять его оттуда, либо же взять какие-то другие анимации, которые более-менее подходят под эту задачу. Импортируем две анимации и теперь нам понадобится создать animation, animation blend space 1D на скелете персонажа и назовем его jump start BS И в этом blend space мы уже укажем параметр скорость и укажем скорость, которая у нас указана в передвижении. Это очень важно, поскольку у нас будет это все в дальнейшем зависеть друг от друга. У нас максимально 400, поэтому мы сюда также укажем 400. Следующий этап, нам нужно, во-первых, взять обычный джамп, который мы использовали в предыдущих уроках. И также мы возьмем наш новый джамп, когда наш персонаж двигается. То есть, чем быстрее мы двигаемся, тем наша анимация перемещается и будет проигрываться вот такая анимация, когда мы двигаемся и прыгаем. Также давайте сделаем global interpolation speed где-то 4, можно 5. И сразу создадим еще один blend space. Animation, blend space 1D. Это у нас будет jump land bs Давайте я здесь я тоже укажу, что это Blend Space BS. Так, откроем, сразу указываем 400. Здесь указываем, что это скорость. И выставляем здесь Land. А здесь uh, Jump, Land, Run. И также не забываем про Global interpolation Speed. Вставляем 4. Теперь переходим в анимационный blueprint. Переходим в Jump Start. И вместо анимации мы устанавливаем наши Blend Spaces. А здесь именно Jump Start. Подключаем скорость. Переходим в Jump End. Также устанавливаем Blend Space. И подключаем скорость. Compile save. Давайте проверим, работает ли это. Так, у нас здесь что-то происходит. Нам нужно снять loop с blend space для того, чтобы не было повторений этих анимаций. И нам нужно будет сразу заменить, поскольку у нас здесь указана анимация, это не работает для Blend Space. Здесь нам нужен time майнинг конкретно нашего Blend Space, чтобы мы проверили, если время нашего Blend Space меньше а, 0,2, то тогда мы перейдем а, к следующему стейту. И также нам нужно сделать это в энде. Compile save. Давайте посмотрим. Да, мы видим то, что у нас проигрывается все равно Blend Space. В Event графе давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. А у нас здесь происходит то, что мы берем полностью Velocity, в то время как нам полностью Velocity абсолютно не нужна, поскольку мы вычисляем скорость для передвижения данной переменной, а не полностью скорость нашего персонажа. В случае, если нам понадобится скорость по оси Z, она нам нужна только в случае для вычисления скорости падения, которую мы делали в предыдущем уроке, то, соответственно, мы возьмем только две оси для перемещения. Так, compile сейф Мы там, в принципе, вообще можем взять одну ось для перемещения, поскольку мы двигаемся только влево-вправо, но в случае, если мы захотим смещаться также вперед назад, то тогда нам нужно будет и эта ось поэтому пока что мы ее оставим давайте посмотрим теперь у нас обычный прыжок, когда мы стоим на месте и когда мы двигаемся, у нас есть небольшое смещение и если мы бежим то у нас также проигрывается уже анимация приземления при беге если мы идем и если мы стоим также мы можем поиграть со значениями которые находятся у нас конкретно в стейте приземления для перехода то что мы здесь проверяем скорость и тому подобное мы это можем в принципе уже не использовать давайте посмотрим что произойдет если мы здесь установим просто 2 То есть у нас персонаж идет. Единственное, что у него немного странно двигаются ноги. Поначалу. Давайте посмотрим, что у нас произойдет при беге. Ну, выглядит это уже неплохо. Что мы можем сделать? Мы можем чтобы странно он так не шел, мы можем поиграть со значением смешивания. У нас стоит 0.5, не знаю, давайте поставим то, что стояло по дефолту, 0.2. Посмотрим, как он будет себя вести. У нас есть небольшой рывок. Давайте попробуем единицу поставить. Да, тогда у нас смешивание медленное давайте установим 01 посмотрим что произойдет тогда у нас смешивание резко давайте поставим 04 и здесь мы установим если меньше точка 4 давайте проверим как это будет выглядеть ну Теперь это выглядит более-менее, он не так медленно стартует, хоть есть небольшая запинка, но это выглядит уже неплохо. Ну и также мы делаем кувырок, если бежим. И выглядит это уже довольно-таки хорошо. Поэтому, если вам было полезно это видео, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии. Возможно, у вас есть какие-то идеи, какие мы можем добавить э, механики для подобного проекта. И всем пока!